Артанис, не Артанис. Адун Киридас, Иерарх. Я не знаю, что ждет меня внизу, Воразун. Но я должен отправиться туда один. Принимай командование над копьем Адуна. Я буду ждать твоего возвращения, Артанис. Поглядим. Может быть, то же самое будет задание идиотское, как у Зератула? Да, то есть, когда я тупо ему убегал, блин, из-под вражеского огня, потому что его просто было до хера. Или сохранить сталкеров, которые, блин, умирали буквально от нескольких выстрелов. Шакурас? В поисках зел надо. Жена свела судьба. Не будем ее искушать. Святилище называют это место Храмом Объединения. Зелнага должны быть где-то здесь. Пока что я встречала только гибридов. Я сражаюсь с ними уже несколько дней. Как видишь, я не продвинулась далеко. Пророчества говорят о двух вознесшихся расах, которые должны вместе отыскать залы откровения в глубинах храма. Лишь им двоим святилище откроют способ... Пробудить спящих сил надо. Ах, никогда не верила в пророчество. И все же, несмотря на наше прошлое, сейчас мы вместе идем к одной цели. Возможно, они заслуживают веры. Настало время. Пер... Давай доберемся до святилища. Я служу своему народу. Так. Ну что. <как> Продолжаем нашу игру. Показывают всякие ролики Смелый были, показывают они разговаривали туда-сюда. нас есть два героя. Артанис и Керриган должны выжить. То есть Сплотише. я не имею права, чтобы они из них умерли. Наша судьба ждет. Слушаю тебя. ого она может породить гиблингов, кстати. Похоже, этот храм хорошо охраняется. Придет новый. Погоди. Ты чувствуешь? В этом страже пробуждается великая сила. Чистота формы. Чистота эссенции. уфига себе. Докажите свою силу. Эреган, держись ближе ко мне. Я могу излечить наши раны с помощью псионных способностей. Идёт новый день. Говори. Арак Мвояж. Хм. У этих стражей полезная информация. Продолжим путь. Эти устройства излучают солнечную энергию. Нужно собрать их. Слушаю тебя. Офигеть, сколько нам может гиблингов наплодить. А, тут нельзя пройти с можно. Я Что нужно для игры народу. в мультиплеер? Он понял хирурз. Да, забавный вопрос. Ваше самое Наша ваша... Мы, я... Забавный вопрос, потому что, мне кажется, ответ, как бы сказать, на плаву, на виду. Надо купить... Просто компанию Heroes, вот это все, что нужно, чтобы играть в мультиплей. Я его купил, например, уже, по-моему, лет 10 назад, диск когда игра только вышла. Видишь? О, о, о, о, о, о, о, ни хрена себе, ртане суку, сколько накидал. Нам все еще не хватает одного ключа. Сила. Говори. Тебе движется страх. Своя Я... королева служит. Ведет новый герой. Да, да что, что же. же? Нифига он там Я... снимает купышки. Настало время для меня. Марак М Боя. Наша судьба ждет. Вообще я в стиме даже купил эту игру, чтобы можно было играть, потому что Steam выпустил свою версию, в которой можно играть в мультиплеер, а до этого можно было играть на релике. Принадлежит... К сожалению, релики самоликвидировались, поэтому можно сейчас играть только на стиме, Поэтому как раз я и купил Steam Сынба нам. <кх> еще действует. Энергию. Скоро заработает. бомжи пришли. Это твои дружки? Не совсем. Похоже, воины Амуна нашли способ проникнуть в храм. Нам придется убить их. Всех до единого. Артанис, ты начинаешь мне нравиться. В чем проблема-то какие-то бомжи, да, как А, их больше будет сейчас. Смелый Ох, нифига у вас там. Я это рот. Говори. Мне нужны ответ. Идет новый день. Твой народ счастливый. Остало время. Да. Я, Я следую своему народу. Ты закончил наш А потом узнай, какую тайну хранит твое святилище. Говори. Я зашла так далеко. Сила в единстве. Я... Теперь я понял. Зелнага были первой расой, рожденной в пустоте. Их священной целью было создавать жизнь и поддерживать бесконечный цикл. При зарождении новой вселенной... Они обретали физическую оболочку. Если оболочка разрушалась, они возвращались в пустоту. Все это время они ждали, пока избранные существа соберут все части ключа и найдут дорогу сюда. Амул управляют моим народом через Кхалу, но он лишен физической оболочки. Если отрезать ему доступ к разуму Тамплиеров, мы могли бы загнать его обратно в пустоту. Идем, Артанис. У нас впереди долгий путь. Это еще Настало не все. Стало время перемен. <как> Идем. Скоро наши враги снова появятся в храме. Мы... Пороже ты была права. Ну что, нападаем? Никаких сомнений. Бой начинается. Слушаю тебя. Я зашла. Враги падут. Идет Я... ну Наша судьба ждет. Никаких сомнений. Здесь нам не пройти. Надо искать обходной путь. Мы ясно видим путь. вы заняты воином. Давай нападем на них, пока они сражаются со страшами. Так, мне кажется, это была не лучшая идея. Платим. Я королева Наша ждет. Я вижу, <свят> твою мать. Шествие сколько урон на нас стоит страшно. Очень много наносит сторон. Сплотившись, мы станов... Глупцы, вы осмелились напасть на меня. Живо. Голубцы. Наша судьба ждет. Сила в единстве. Сплотившись, мы становимся сильнее. Смелый план. Этот проход тоже обрушился. Стой! Гибриды! Слушаю тебя! Ведет новый тип! Говори! Объясни! Дела. Наша судьба ждет! Ульнар станет вашей могилой! Мне кажется, Сартани сейчас умрет. Вау. Вау. А, я думал, он умрет. Смелый <laughs> Оказывается, у него есть еще план Б. Они сражаются с Мы становимся сильнее. Я веду свой народ исчез. Арак Смелый план. Слушай себя. Наша судьба ждет. Никаких сомнений. Да, кстати. Будущее принадлежит нам. Ну, я так понимаю, я просто не успел устройство Зелнага собрать. Там до этого сильнее. еще, наверное, где-то было устройство Зелнага. На предыдущей локации. Наше наследие, ваше будущее. Очень это хорошо, наверное. Да, нет, видимо, я еще на прошлой локации забью. Свой народ с честью. Не увидел, не заметил. Восновидим путь. Сплотим. Толдоримы пытаются прорваться в зал откровения. Клинки к бою, тамплея. Да что же. Харажем боя. Они даже высадиться не смогу. Смелый план. Никаких сомнений. Говори, живо. Стало время с Я вижу свой народ Да. Судьба ждет. Да что? Я служу что народу. Никаких сомнений. Думаю, мы получили немного времени. Теперь дело за тобой, Артанис. Стены святилища покрыты какими-то узорами. Откуда ты знаешь, что они значат? Контакт со святилищем — это не просто разглядывание узоров. В каждый атом этого камня вложен особый смысл. изульнара Зульнар и Зульнары, Зелнага начали распространять по семена жизни. Они создали нас, как и бесчисленное число рас, заселявших нашу и другие вселенные. Зелнага лишь наблюдают и ищут в своих отпрысках потенциал, но не вмешиваются. Бесконечный цикл неизменен. Появляются две расы. Одна наделена неукротимым духом. Что-то у них Нарая между ног. Чистотой формы. Существа с безграничным псионным потенциалом. Способные вместить эссенцию Зелнага. Чистота эссенции и формы сергии и Протасы. Но если Зелнага никогда не вмешиваются, значит, это Амун изменил мой народ. Все наши представления о Зелнага оказались неверными. Идем, Мартанис. Скоро мы получим ответы на все вопросы. Должно быть, это последний зал. Погоди! Врата открыты. Стражи уничтожены. Следились только! Вперёд! Нельзя упустить на с кукуламу на войске, просто офигеваю. мы становимся сильнее. Можно добраться до светилища. Сомнений. Говори. Настало время... М. Да что же? Будущее приносит жизнь нам. Никаких сомнений. Настало время... Через эту дверь не пройти. Надо искать обходной путь. Темный Бог предвидел твою смерть, Керриган. Мы лишь исполним предначертанное. Да вы уже умерли. Будущее принадлежит нам. Никаких сомнений. <как> Я веду свой народ. Мы становимся сильнее. Смелый план. Будущее принадлежит нам. Родим, О, сколько рипперов! Жесть. Какие же идиоты вот реально. Берут одних рей. этих рипперов. Сраных. Наша судьба ждет Придет новый день Сплотившись, мы становимся сильнее <как> <как> Извергните их вечную бездну Наша судьба ждет Никаких сомнений принадлежит нам. Да насрать на него. Сплотившись, мы становимся сильнее. Да что же. Дорогие поду. Никаких сомнений. Тут что у нас? Будущее принадлежит нам. Наши будущее... Единение в пустоте. Так, идем давайте. У нас еще осталось немного времени. Надо добраться до святилища. Судьба ждет нас. За Сиратула. За Аю. Тюрьма? Зона. Время перевел. Ясно видим путь. Они без пьяниблен толстый. Оплатившись. Установился свиньи. Да. Все. Артанис, начинай шаманиться святилищем. Твоим богам стоит объясниться. Зелнага, заключенные в зале Вознесения, тысячелетиями дремали в нем, пока цивилизации гибли. И вновь создавались. Они пробудятся от осна по прибытии двух предначертанных раз. Тогда их старейшины пожертвуют жизнью, чтобы передать избранным свою эссенцию. И те, кто наделен чистотой формы, и чистотой эссенции переродятся, став зелмага хранителями бесконечного цикла. Готов встретиться со своим создателем. Готов. Пора войти в зал вознесения. Там нас ждет ключ к спасению. moon. Не так легко сломить, Ану. Перворожденные больше не боятся тебя. Что это значит? Ч ⁇ батл будет? Или типа он уже прошел? Или я типа уже прошел игру, что ли, получается? Да ладно. И может быть, она такая короткая, что ли? Матриарх, мы обнаружили выброс энергии пустоты из недр храма. Наведите на саня. Ох, ёбт. не враг темный дамблиер. Вы выслушай меня матриарх ловушка амуна захлопнулась ваш лидер в опасности думаешь мы глупцы да но важно сейчас то, что Амун открыл врата в пустоту. Из них сочится тьма. Она погубит вашего лидера и любого, с кем вступит в контакт. Я проведу вас к Артанису, прежде чем его настигнет эта судьба. Мы можем отразить надиск Темного. И я должна поверить, что освободив тебя, не получу удар в спину. Мы тратим время. Нихера он там больше. А пусти Глинки. Я Аларах, высший посвященный Талдаринов. Амун предал мой народ. Если ваш иерарх выживет, он поможет свершить месть. Решай. Проведи нас, Картанис. Разумно. Матриар, я активировал дополнительную защитную систему. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Так, ну ладно. Я думаю, все остальное уже будет в следующих сериях. Мне интересно, насколько далеко я продвинулся узнать, сколько уже серии там, а сколько серии, еще сколько миссий осталось. 9 миссий осталось, то есть, по сути, середину я достиг уже всей компании но он очень быстрая компания получается, если так играть. По-нормальному, то это выходит где-то, наверное. но ну, можно за 6 часов вполне закончить всю компанию наверное. Даже думаю, может где-то. Ну, может, даже за 8 часов. Ладно, что ж. Надеюсь, вам понравилась данная трансляция, данное видео, кто смотрит записи. С вами был Веном. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Ну что ж, будем прощаться. Всем пока, удачи.